Глава шестая «Видение». Наутро свежеиспеченные друзья встретились за завтраком. За чашечкой кофе у них возникла мысль прокатиться сегодня по вородеры и посмотреть место и достопримечательности. День обещал быть жарким, и Аня решила подняться в номер, чтобы переодеться во что-нибудь легкое, но не слишком пляжное. Она примерила короткие джинсовые шорты и розовую футболку. Понравившись себе в зеркале, девушка дополнила лук белой кепкой и такого же цвета сланцами. «Вот так хорошо!» – подумала путешественница, убирая волосы под головной убор. В приподнятом настроении она спустилась в холл, где ее уже ожидал Саша в бежевом спортивном ансамбле, мучая душку каплевидных очков своими аристократическими пальцами. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо», — ответила девушка, улыбнувшись. «Что ж, к комплиментам ты, наверное, уже привыкла. А как насчет прокатиться на кабриолете в цвет твоей футболки?» «Ух ты! Класс!» Они вышли на улицу. Рядом с отелем красовался ретро-кабриолет ярко-розового цвета с откидным верхом и бежевым салоном. Машина была лохматых 60-х годов. Она сияла на солнце, будто новогодняя игрушка, откидывая на светлые стены румяных зайчиков. Прошу! улыбнулся Александр, указывая рукой в ее сторону. Анна с неподдельным восхищением подошла к машине. Улыбчивый, темнокожий водитель с лязгом открыл заднюю дверь, пропуская пассажирку вперед. Потертое, скрипучее сиденье резко обдало девушку сладковатым запахом старой кожи. Как же здесь здорово! воскликнула Аня, уютно устраиваясь. Я старался угодить имениннице. Тщательно подберел цвет, пошутил Саша, усаживаясь рядом. Аня, ощутив, Аня, оценив шуточку, дружески хлопнула его по плечу, а кабриолет тем временем двинулся к центру лучезарной косы. Проезжая субмарину, которую в самолете упоминал Алексей Владимирович, Анна вспомнила про дайвинг. «Саша, а где ты впервые попробовал погружение?» «На Красном море, в Египте». Это было фантастически красиво, но до этого я проходил обучение и подготовку в специальной школе дайвинга в Москве. «У меня даже сертификат есть», — ответила юноша, нарочито задрав нос. «Крутой ты!» — Аня усмехнулась. «А без сертификата что, нельзя погружаться?» «Можно!» но под бдительным руководством инструктора. Дайвинг – это экстремальный вид спорта. Если по здоровью у тебя есть хоть малейшие противопоказания, то даже самое незначительное погружение может стать последним. «А что за противопоказания?» – заинтересовалась Анна, почему-то завороженно наблюдая, как двигаются его губы. «Ну, например, если у тебя проблемы с дыханием или с сердцем. Там много нюансов», – констатировал Саша. «Понятно», – задумалась девушка, вспоминая, – «нет ли у нее чего такого?» «Пять минут назад мы проехали в субмарину, откуда отходит яхта с туристами на погружение. Там есть учебный центр по дайвингу. Если хочешь, можем заглянуть туда сегодня», – продолжал Александр. «Да, пора бы заглянуть», – подумав об Алексее Владимировиче, произнесла Анна. «Можем на обратном пути», – предложил Саша. «Отлично», – бодро ответила девушка, переводя свой сияющий взор на залитую солнцем дорогу. Они ехали вдоль отелей, расположенных по обеим берегам косы. Раскидистыми косматыми лапами приветствовали их танцующие от ветра пальмы. Отели были самые разные, но одна отличительная черта их все же объединяла – совдепия. Анна вспомнила про историю любви с СССР и Кубы и прямо сейчас наблюдала тому реальное подтверждение. Постепенно они заехали в прогулочную зону, где отпустили машину. Знаменитый ресторан «Битлз», гостеприемная резиденция президента Кубы Рауля Кастро, крохотные улочки с гужевыми повозками, пропитанные океанской свежестью и местным колоритом. Все, все вызывало у Анны чувство умиления и теплоты. Пусть хоть скромненько, зато с такой любовью думала она, вбирая в себя все вокруг, как губка. Они посетили местный центральный рынок, где накупили милейших сувениров, магнитиков и прочих приятных штучек. Разумеется, не обошлось без кубинского рома, кофе и сигар. Пообедав в ресторанчике на одной из уютных улочек традиционным блюдом, состоящим из риса, бобов, свинины и какого-то овоща, похожего на картошку, они решили заглянуть на пляж. Купальник, к сожалению, Анна с собой не взяла, но просто помочить ножки было бы кстати. Разувшись, молодые люди направились к синим пенящимся волнам. Людей на этом участке пляжа практически не было. Только пара подростков играли с мечом, валяясь в песке, да одна семейная пара с малышом прятались от зноя в тени пальм. Солнце светило будто в последний раз, и Анна, изнемогая от жары, зашла в воду по самую каемкую шорт. Саша последовал за ней. Встречная волна не стала оспаривать человеческие представления об этикете и обильно намочила сухие ткани. «Ну все, как мы теперь поедем такими мокрыми?» – почему-то взбодрившись, спросила Аня. «Мы быстро обсохнем, не переживай», – успокоила ее Саша, впервые беря девушку за руку. Аня почувствовала его сухую и плотную ладонь. Сначала она хотела аккуратно высвободиться от такого внезапного захвата, но, поймав себя на том, что ей это прикосновение приятно, оставила все как есть. Очередная волна плюхнулась им в ноги, продолжая облизывать молодых туристов. Аня насладилась приятной прохладой. Ее ноги слегка пульсировали от пройденных километров, а вода быстро приводила их в тонус. Девушка посмотрела вдаль. Среди колышущихся волн, недалеко от берега, она увидела силуэт белокожего мужчины с длинными темными волосами. Мужчина стоял по грудь в воде и смотрел в ее сторону. Анна напряглась. Она тут час вспомнила свои сны. «Это он!» – заметались мысли в ее голове. Анна быстро пристраила руку к колбу, создавая тени, не сводя взгляды захваченной точки. Вдруг мужчина ушел под воду. Анна терпеливо продолжала смотреть на то же место, ожидая его появления. Но мужчина не выныривал. Она стала искать его, блуждая взглядом туда-сюда, но он словно растворился. «Анна, на что ты так внимательно смотришь?» Вдруг услышала она ласковый голос Александра, все это время не выпускающего ее ладони своей. «Саш, ты ничего там не видел?» Указала она рукой на то место, где только что видела своего длинноволосого мужчину. «Там?» – Саша посмотрел в указанном направлении. «Да, там!» – взволнованно подтвердила девушка. Нет, кроме красивейших волн, я больше ничего не видел, спокойно констатировал Саша. «Наверное, мне показалось», – подумала Аня. «Это все жара». «Да, ты прав, волны обалденно красивые», – с легкой грустью промолвила девушка и опустила голову, аккуратно освобождая свою вспотевшую ладонь из его хватки. Аня вдруг ощутила какую-то внезапную тоску в глубине себя. «Так, я понял, пора нам навестить школу дайвинга», – сказал Саша, поглядывая на внезапно погрустневшую девушку. «Точно, поехали!» Аня подняла на него взгляд, но ну и тут же отвела, дабы не выдавать своих потаенных мыслей об исчезнувшем видении. «Поехали!» — улыбнулся Александр, и они оба направились обсыхать. Анна с нетерпением поспешила внутрь небольшого здания. Алексей Владимирович возился с инвентарем в помещении с приоткрытой дверью прямо напротив входа. Завидев ее, он радостно воскликнул. «О, какие люди! Наконец-то ты вспомнила про нас, красавица!» «Здравствуйте!» – ответила девушка, улыбаясь. «Оказывается, мой отель находится рядом с вами». Анна почему-то была рада видеть этого добряка, снова напомнившего ей медведя своей переваливающейся походкой и крупными габаритами. «Вы знакомы?» – спросил Александр, кивая на медведя. «Да, мы летели рядом в самолете», – ответила девушка и поспешила представить мужчин друг другу. Но оказалось, что они уже знакомы и объединены общей любовью к дайвингу. «Ну что, путешественница, ты готова пройти первичную повер проверку?» — радостно спросил Алексей Владимирович. «А почему бы и нет?» — задорно ответила та. «Это здесь?» «Да, проходи». «А ты, Саша, как я понимаю, будешь сопровождать нашу русалочку?» «Непременно», — засиял Александр. «С твоим умением, брат, я ей особо не понадоблюсь, но все же давай ее немного потренируем», — подколол юношу Медведь. И они направились след за девушкой. К счастью... Аня отлично справилась с тренировкой, и мужчины решили устроить ей тестовое погружение уже сегодня. Пока девушки подбирали костюмы, все необходимое, параллельно рассказывая, как и чем пользоваться, Саша быстренько сбегал за своим снаряжением, и вскоре вся братья дружно направилась к лодке. «Вообще экскурсия начинается в 11 утра и заканчивается в районе 4 часов полудня», – вещал медведь. «Так, может, нам в другой день приехать?» – уточнила Аня. «Это да, в другой день все будет по-настоящему. А сейчас просто немного поплещешься, подышишь, поучим тебя пользоваться снаряжением и покажем красивый закат. Да, Саш?» – довольно произнес капитан, заведя мотор. Сияющий молодой человек улыбчиво кивнул в знак согласия. Взревев, судно отчалило от берега, оставляя за собой запах жевного бензина. Мягкий солнечный свет лился на воду, подсвечивая ее верхние слои. Анна попробовала поймать взглядом рыб, но их летучий корабль несся так быстро, что кроме брызов глаза она ничего не поймала. Улыбнувшись, она вытерла соленые капли и стала просто смотреть вперед. Ветер ласково играл с ее волосами, выбившимися из-под кепки, и казалось, что ее шею и плечи окутывала тонкая паутинка. Она любовалась океаном и полной грудью вдыхала его влажный, чуть солоноватый воздух. А Саша любовался ею, хотя и пытался это скрыть. И девушка, и медведь, конечно же, заметили это, но им все было так хорошо в молчании и созерцании, что никто не хотел начинать какой-либо разговор. «Приехали», — сказал Алексей Владимирович, заглушая мотор. «Здесь глубина небольшая. Есть красивые рыбы и растительность». «Там, чуть правее, скалистое образование. Но туда вам лучше не соваться. Рано еще. Будьте возле судна, чтобы я вас видел». «Саша, под твою ответственность, как и договаривались, — пристально взглянул на коллегу Алексей Владимирович. Саша уверенно кивнул. «Ну что, готово? Помнишь, как и чем пользоваться, как дышать?» — повернулся к Анне добродушный старый моряк, доставая ее снаряжение. «Аня, ты готова?» – немного взволнованно спросил Саша, надевая на себя темно-серый костюм человека-амфибии. «Думаю, да. Ты только держи меня за руку, хорошо?» – промямлила Аня, рассматривая свое боевое снаряжение. «Ок!» – показал Саша фирменный жест дайверов, закрепляя маску на своем довольном загорелом лице. Анна натянула на себя гидрокостюм. За ним последовало все остальное снаряжение». Выдохнув, девушка ощутила себя терминатором. Не хватало только оружия. Хотя оружие у нее было. Костюм вкусно подчеркивал все ее выпуклости и впалости, создавая ощущение второй кожи. «Хм, такой наряд вполне может обезоружить добрую сухопутную половину человечества», хихикнула про себя Аня и надела маску. Первым в воду вошел Саша. Неуклюже, пячась задом, плюхнулась туда и Аня. Молодые люди взялись за руки и, глядя друг на друга, одновременно нырнули. Ласковая аквамариновая жидкость мгновенно объяла девушку с головы до ног, раскрывая невероятный подводный мир. Закатные солнечные лучи преломлялись, расцвечивая океанские воды волшебными бирюзовыми оттенками. Анна заработала ногами. Весь тело практически не чувствовалось, и она, держась за Сашину руку, словно пушинка, полетела навстречу переливающейся неизвестности. Мимо них пропрывали разноцветные мелкие рыбешки, они заглядывали аквалангистам в лицо своими круглыми, выпученными глазами, а некоторые даже тыкались носом в костюм. Анна немного испугалась таких атак, но Саша успокоил ее, и они продолжили изучение местных красот. Слушая свое дыхание, девушка заметила, как часто она вдыхает кислород. «Да, мы люди такие беззащитные под водой», — подумала она, впитывая в себя димный морской мир. Причудливые кораллы раскидывали свои лапы в разные стороны. Длинные водоросли мягко колыхались, пряча от подсторонних взглядов морских обитателей. Анна решила разомкнуть свою и Сашину руки». Саша послушно отпустил ее и поплыл рядом, не упуская из виду. Работая ногами и руками, они ускорились, и через короткое время достигли дна. Анна посмотрела вниз. Это было светлое песчаное дно с мелкими камнями. Солнечные лучи мерцали и собирались в пучки, освещая богатство подводного мира. Девушка остановилась, перевела дыхание и посмотрела наверх. «Боже!» — обомлела она. Это была не вода, а масса жидкого света, растворяющаяся в насыщенной синеве космоса. И только дно лодки темной кляксой напоминало о том, где они сейчас. Анна посмотрела на Сашу, зависшего, как и она, словно в невесомости рядом с ней справа. Он тоже любовался дивным пейзажем, запрокинув голову вверх. Внезапно Анну коснулось что-то мягкое в районе левого предплечья. Она быстро посмотрела на руку, но ничего не обнаружила. Рядом тоже никого не было. Тогда она посмотрела в сторону ближайшей выпуклой скалы. На темном рельефе начали вырисовываться едва уловимые очертания какой-то фигуры, окутанной мутным движущимся облаком. «Что это?» – испугалась Анна. Темное облако постепенно рассеивалось – приоткрывая силуэт мужчины со светящимися голубыми глазами, смотревшего прямо на нее. Девушка обомлела. Вдруг картинка начала мутнеть и расплываться. И последнее, что она успела сфотографировать глазами, был огромный рыбий хвост. Очнулась Аня уже в лодке, лежа на палубе. Костюм давил на нее словно бетонная плита. В голове шумело, воздуха едва хватало – Саша и Медведь суетливо пытались привести ее в чувство. «Господи, Анна, что с тобой случилось? Как ты себя чувствуешь?» Возбужденно тараторили оба. Анна смотрела на них и не могла проронить ни слова. Увиденная картинка вставала у нее перед глазами снова и снова. «Эти голубые глаза! Боже! Да это же тот самый мужчина из снов! И что там было у него? Хвост?» Судорожно вспоминала девушка. Она медленно села и расстегнула костюм. Оба соучастника замолчали и вперили в нее свои взволнованные взгляды. Анна медленно, проясняющимся взором, посмотрела на Сашу. «Что там случилось?» – тихим подавленным голосом спросила она. «Да я и сам не понял!» Мы любовались тобой подводными красотами. Вдруг смотрю, ты как-то вся обмякла, поддалась. Я схватил тебя и рванул наверх. Ты почему-то потеряла сознание, — перебил его медведь. Хм. Выходит, Саша его не видел. Неслись мысли в гудящей голове девушки. «Ты видела что-то необычное там?» — спросил Алексей Владимирович. Аня перевела стеклянный взгляд на него. «Я... не знаю, не помню». «Ладно, главное, что ты жива». «Но теперь я боюсь отпускать тебя с туристической группой, иначе было капитан». «Нет-нет, я... Нормально. Я очень хочу с группой», – мямлила Аня, растирая виски. «Давай посмотрим на твое самочувствие, хорошо?» – предложил Алексей Владимирович, пытаясь скрыть свою озабоченность. «Хорошо», – ответила девушка, глядя на краешек почти уже зашедшего солнца, которое щедро разлескало на поверхности воды свои золотые нити. «И все же не стоило отпускать твою руку», – не умался Саша. «Если и поплывем еще, то буду держать тебя за обе руки», – твердил он себе под нос, нахмурившись.